немного о станке начнем с матрицы матрица выполнена на два блока с квадратными пустотами подъем матрицы происходит за счет поднять за счет системы рычагов путем нажатия ногой на один из рычагов мы поднимаем матрицу матрица у нас фиксируется за счет рычага фиксации Теперь, что касается поддонов, поддоны у нас без фанеры, без всяких отверстий и так далее, то есть, простишь, не нужная фанера, что касается прижима, прижим у нас также фиксируется рычагом фиксации, вот он перед вами, высота прижима регулируется регулятором высоты, и вот такими вот тягами. Мы регулируем погружение прижима в матрицу. На 1, 3, 5, 10 сантиметров. То есть на нужную нам глубину. Чтобы добиться блока по 188 миллиметров. Ну, либо можем делать блоки 190 и 200 и так далее. Как нам угодно. Если и для себя. На продажу, конечно, желательно по госку, 188 миллиметров. Все это регулируется за счет рычагов и регулятора высоты что касается вибродвигателя вибродвигатель это конечно делать индивидуально мы можем поставить заводской с этой стороны вот двигатель и не морочить голову можем сделать дешевле в принципе не хуже заводского вот я поставил двигатель на 1,1 кВт, 1500 оборотов, вал отдельно, который у нас приводится в движение за счет ремня, шкив, эксцентрики у нас стоят на валу, буксы чугунные под 305 подшипничек, да, шкивки у нас на валу одного размера, на двигателе практически в два раза больше тем самым я поднял количество оборотов на вал у нас уже идет не 1500 ну, а приблизительно около двух с половиной тысяч то есть для станка в принципе достаточно Вибрация отлично теперь что касается чертежей если вас заинтересовал станок пишите на электронную почту отвечу всем чертежи соответственно не бесплатные Точнее, даже не чертежи, а инструкция по сборке. Еще проще, доступнее и понятнее. Каждая деталь, каждая заготовочка фотографировалась. На каждой заготовочке у нас указан размер. Все это описано. То есть, из заготовок мы получали какую-то деталь. И все это то есть, описано поню понятно, доступно. Так что, если вас заинтересовало, пишите. Встречу всем. До свидания.